Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и речь сегодня пойдет о ножах. Было общечеловечески понятное Knife Fest. Почему организовался Tribal Fest, кто организатор, и ну-ка проясни вот это. Ну, Tribal Fest, как и Knife Fest предыдущий, делаю я и делает э, сайт... Э, ProSPB.com. Это Саша Миронов, мой большой товарищ. Мы делаем это мероприятие. Просто сейчас оно шире, чем на айфесты. Мы вышли за рамки ножей. 60% осталось про нож. И 40% мы докидываем другой развлекухи. Именно поэтому делаем два дня, потому что событий будет много. 8-9 декабря. Санкт-Петербург. Кожевина 40. Именно Оба выходных. Все здесь. Суббота, воскресенье. На заднем плане то самое помещение, где это у нас будет. Мы здесь делаем двойник, то есть это на эфест, все про ножи, как и было. Заруба на канате, заруба на брусья, много интересных новых соревнований. И разбавляем это все острым поеданием крыльев от знаменитого Ромы Редмана. Yeah! <звы> мы делаем столярный забавный конкурс, мы делаем метание ножей. Мы делаем, возможно, лучный тир, не знаю, должны подтвердить, mm -hmm. и, ну, насколько ты в курсе, еще делаем большую ножибитву от клуба Рать. В чем разница между двумя днями? Там будет э, все повторяться, или просто на два дня, и, или между двумя днями поделили разные движухи? Мы поделим разные движухи. Обязательно в описании к видео мы поставим все ссылки, где можно это. Э, прочитать, разложить и для себя понять. В любом случае, всем советую идти на оба дня. Вход платный, 500 рублей 2 дня. Это взрослый билет. Если один день, то 300 рублей. Движух будет много, поэтому их в 6-часовой формат мероприятия не уложить. С 12 часов мы тут сдохнем нахрен. В прошлый раз, насколько я помню, полтора часа занимала только битва на канате при участии 16 входящих. Во-первых, у нас будет заруба на брусе. Это значит, на козлы мы бросим брусья, которые вы будете на скорость рубить. Ножи будут одинаковые, мы их вам выдадим. И этими одинаковыми ножами нужно будет на скорость разрубить брус. С 16 до 1 он красавчик, ценные подарки всем трем участникам. Обязательно заруба на канате. Тут очень важно, пипец как важно прийти со своим очень острым ножом. Это единственный конкурс. Реально конкурс с призами, на котором нужно участвовать со своим ножом, который должен быть в бритву выточен так, что комара на лету бреет прямо в интимных местах. Нож должен быть складным раз, не более 150 мм длиной клинка 2 и он должен быть со стоковым клинком. То есть, прийти с индурой, на которой поставлен ручного труда рексовый клинок, не получится. Но если вы найдете серийку с тем же самым рексом, ради бога, то welcome. Кто присматривается к участию, обращая внимание, парни, заточить до безумно острого состояния д двашку допустим 440 и все остальное такого бюджетного сегмента ваше право на здоровье вы поймите пожалуйста правильно в этом конкурсе побеждает тот нож который уверенно режет канат после сотого реза то что вы вначале может быть квалифицируетесь никаких вопросов любой нож как бы при усердии хозяина это сделает выбирайте все-таки сталь грамотно по части ее дурака и износа устойчивости мы вам советуем. Не точите в зеркало, микропилку оставлять сразу, потому что зеркало начинает мылить после сотки на любой стали. Хотите точить, наводите все равно окончание на микропилку. Тогда у вас больше шансов выступить против тех ножей, которые реально будут готовиться. А я знаю, что будет пара ножей, которые пипец как реально будут готовиться. Именно потому, что всего 16 входящих, я не хочу делать с 32, потому что это реально долго. долго. Надо приходить, надо заявляться, пинать меня, пинать организаторов, говорить, когда начнется, я хочу вызваться, я сто процентов готов, я хочу, я буду. С 16 участников мы стартуем на всех видов э, битв. То есть заявки будут на месте, заранее онлайн подать, Нет, записаться нельзя? ничего мы не будем записывать, пришел, сказал, я буду, где записаться, я у меня точно, может мы вам дадим, там, я не знаю, газету, журнал «Огонек», и вот люди с журналом «Огонек» точно попадают в число участников. Вот заявится у тебя на мероприятие, там, на один тест, на, на один конкурс 54 человека, а всего у нас... 16. 16 мест. Как им определиться? По количеству, по первому пришедшему, ну тут люди с 9 утра начнут дежурить. <свят> Вряд ли они начнут дежурить. Еще раз, если мы увидим... Знаем мы твою паству. Есть. Начнут дежурить. Ой, вот <свят> <свят> а, если будет пипец как много народа, начнем с 32. Вот. Теоретически можем, но, как в прошлый раз, скорее всего, из толпы я буду просто дергать изначально 16 человек. Потом придется идти отбором тупо на ножах. Вот вдруг случилось 60 человек. Блин, выходит человек э, откровенно с ГАНЗа, а у меня миль ш... 30, 16 миль. Ну просто нет шансов, чувак, извини, ты просто не заходишь. Угу. Ну так случилось. Э, у нас абсолютный класс в любом случае. Э, случится так, кого-то будем отсеивать по принципу тупо ножа. Еще, свой нож... Э, побольше, возьмите ножичек помощнее, покрупнее потому что, скорее всего, я куплю, нет, такой не подойдет ножичек побольше нужен Ладно. нам мы вам поставим стол и дадим пластиковые бутылки, пустые, и вы будете пытаться их разрубить своим ножом. Это, не знаю, будет платно-бесплатно, мы решим, но это клевая веселуха, за которую обычно бьют дома жены. А здесь можно будет это сделать легально. Ровно так же я вас научу вот такими маленькими ножами резать трубки бумажные без замаха. Тоже нужны ваши острые ножи. Это прикольно, это весело, это будет вне конкурсная развлекуха. Как я уже сказал, будет обжористый конкурс, это пожирание острых крыльев, лютый конкурс, который мы еще ждем, это будет столярный конкурс. Два. У нас будет соревнование по забиванию гвоздей. Угу. Возьмем вот тебе кучка, мне кучка, и также с 16 до одного с одинаковыми молотками нужно а, будет. А за... молотками? Фу, молотками, не нажал. Заклепать это дело молотками И роем такая же заруба на брусе с ножовкой Тоже с 16 до 1 угу. Фестиваль мужицкий и мужицкий Давайте вспомним, что молоток с ножовкой Мы тоже держать в руках умеем Потому что задолбали эти хипстеры с обычными ножичками И все на это. Алексей, блатные города реально встревожены Автомобиль будет? Самое главное, матом вас прошу Не пробивать колеса Ностальжи да, автомобиль будет. Мы его расхерачим буквально вот здесь. Автомобиль битыми топорами. Мы будем хреначить на территории вот этого вот порта. Но будет э, ли это легально или нет, мы не знаем. Мы будем стараться. Автомобиль мы расхерачим точно. По поводу автомобиля есть еще один тонкий момент. Мы разыграем скорее всего здесь автомобиль на аукционе. Здесь будет подготовленный внедорожник стартовая цена будет 100 тысяч рублей и прямо здесь занал можно будет его забрать за 100 тысяч 200 рублей но вдруг никто больше не возьмется подготовленный внедорожник стартовая цена сотка он реально подготовленный он очень крутой от очень крутой конторы все очень грамотно сделано это будет лютый кураж аукционом мы будем продавать как ты помнишь в прошлый раз Автомобиль, ага. рассаживание стекол, фар и всего остального. И будет пара аукционов на интересные ножи. Будет от Петрограда какой-то рыцарь с ритейлом, рекомендуем там 12 тысяч рублей. И еще что-то, наверное, от Северной Короны. Торговые места мы тоже организовываем. Здесь будет что-то купить, что-то будет из средств самообороны, что-то немножко из ножей, что-то из охолощенного оружия. Денежки с собой приносите тоже. Вам потратиться здесь получится не только на острые крылья и кофе с глинтвейном, но еще и на всякие острые опасные штуковины. Не забудьте, копеечку малую, но волоките с собой. Такой вопрос. Становлюсь на место среднестатистического человечка, который по выходным работает. Вот, э, ну отпустят его с работы, там, допустим, в 5 часов вечера час на дорожку, ему там не знаю на два часа последних мероприятий. Есть смысл вообще за Ходить или нет? А, смысл есть всегда, но я считаю, что это семейное мероприятие на целый день. Начинать мы будем, скорее всего, в 13.00 и проходить это будет до 19-20 часов. Поэтому думайте сами, решайте сами. Ну и категорически стараюсь привести опять картонные трубы и большие мочетины, потому что это одна из основных развлекунок первого Найфеста. В этом участвовали и мальчики, и девочки, и стар, и млад. Это значит, что? Что нужно обязательно волочь с собой подруг, которые все равно во всем этом обязаны участвовать, их реально куражит. Я помню, девчонки в прошлом году и трубы рубили, и машину крушили, и чего только не было. Девчонкам у нас тоже будет весело. Обязательно перейдите по ссылкам в описании этого видео. Там означено, какие скидки на билеты будут при покупке двух дней сразу, при том условии, если вы идете с детьми до 10 лет. И отдельные скидки для тинейджеров от 10 до 16 лет. Мы заинтересованы в том, чтобы молодое поколение росло по-мужицки. Давайте их воспитывать вместе, давайте их стимулировать хотя бы рублем. На И самое главное, самое основное, обязательно взять с собой все, что угодно. Хлопушки, трещалки, дуделки, вувузелы или как это еще называется, потому что соревнований у нас будет много, они будут пипец какие куражные, а за своих надо болеть, болеть громко и весело, просто топаньем улюлюканьем в этом огромном ангаре мы не обойдемся, поэтому все, что есть там ааа, бру, бру, с фейерверками обязательно возьмите с собой, будет однозначно весело. <сёк> Зашибись. Итак, господа, 8-9 декабря, город Санкт-Петербург, Кожевина 40, Tribal Fest, Алексей Пономарёв. И вадим Журавлев. Вадим Журавлев. По-любому.